Сразу же слова Салах Межиев. Так, кстати говоря, про поводу Салах Межиева. Как вы помните, мы с вами там два эфира назад, по-моему, говорили, что есть слух о том, что его наказали. И так и подтвердился, по-моему, этот слух, потому что Салах Межиев пропал на какое-то время и потом внезапно появился в Украине. И, ну, такая информация ходит, что его наказали поездкой в Украину, а... Вообще попал этот э, муфти и Сия Руси, Муфти Кадыровской Чечни и Сия Руси попал под санкции из-за того, что ну это опять-таки так информация, неподтвержденная пока, якобы из-за того, что где-то в каких-то узких кругах, то есть где-то за чашечкой чая, возможно, там, или может в телефонном разговоре, в общем, где-то, не публично, он заявил, что все то, что я говорю там, про Украину, что это священная война, это, это как бы неправда за 300 тысяч типа ехать туда, уметь, это не священная война. Я вынужден так говорить, но на самом деле это типа не священная война. И в общем этот разговор естественно как-то донесли куда надо. И там где надо очень сильно разозлились, что Муфтий значит, не оказывается не искренен, у него убеждения оказываются другие. В общем, за это его, говорят, наказали, сначала сделали массаж, может быть, электрофорез, куда-то, говорят, его изолировали, а потом в качестве наказания, типа, давай, значит, исправляй теперь, замаливай свои грехи, его отправили в Украину. А то, что он то, что отправили в Украину, это факт, он уже есть фотографии, там, ролики вместе с ним, как кадыровский одноразовый там, с ним фотографируется всячески, он с ними вместе позирует, обнимается. В общем, ну что, Муфтий отрабатывает теперь. Сам же говорил, что там священная война. Ну, правильно. По-моему, с ним поступили очень даже правильно. Томсо, что ты знаешь про киргизов? Я знаю, что киргизы а, очень достойный народ, который не... Хвала Аллаху, У него есть такая возможность с собой, не дает над собой издеваться, в легкую очень меняет. Власть, которую сам же для себя выбирает. Правда, пока это все ну, неудачно а, происходит. Ну, то есть, замена, к сожалению, не приводит к каких-то более лучших а, людей. Но то, что кыргызы не дают с собой играть, это очень и Это то, что мне очень нравится. Вообще, был а, один раз был в Кыргызстане, был в Бишкеке. В общем, мало, конечно, не могу там историю Кыргызстана и киргизов а, вам рассказать, но в общих чертах а, я в курсе. Томсо, спустя два с половиной месяца, когда в очередной раз рассказывают по ящику, как идет защита Донбасса, так и хочется крикнуть «позорники никчемные, забудьте эту тему, лучше просто молчите, не позорьтесь». 8 лет эту тему раскручивали, готовили, как можно теперь ее просто забыть? Не получится, теперь придется о ней говорить. Это как мантра теперь, она, да, она уже... Никто в нее не верит, она, она вообще какая-то нереальная, но придется все равно придерживаться этой линии партии. Это как, знаете, война в Афганистане, она ведь тоже... Войной никогда не называлась, хотя, в принципе, Россия никогда не называла свои войны войнами, Она всегда давала какое-то иное название. Так вот, в Афганистане это была миротворческая операция по чему-то, чему-то, чему-то, как обычно. И, и вот уже все знали, что какая-то не миротворческая операция, что это война, там гибнут. Солдаты советские Но, Тем не менее, они сидели и рассказывали эту мантру В общем, тут то же самое